между КФУ и Акционерным обществом «Газпромбанк». Как отметил ректор университета Ильшат Гафуров, в приоритете стоит строительство многофункционального центра рядом с Институтом экономики и управления финансов КФУ. Также необходимое место для проведения масштабных конференций и форумов. Нам нужен здесь зал где-то на 400-450 мест. значит так, чтобы кто приезжает, и здесь же жили. То есть можно было разделить общежитие гостиницы. Я там, да? на две части, в одном –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 еще раз говорю, собственностью, и мы разрываем технологический процесс. В городе э, есть один технопарк IT, он сегодня перегружен. Наталья Третьяк поделилась, что «Газпромбанк» уже реализовывал удачные проекты в сфере образования. У нас опыт в ряде регионов по строительству детских садов и школ. С у нас несколько сложнее, но мы тоже эту работу начали. два проекта мы запускаем в МОИ и пятидесяти. Я думаю, что точно мы найдем общие интересы а, Ректор Ишат Гафуров говорил о идее создания кампусной карты, которая сможет стать единым студенческим билетом, пропуском в университет и кошельком, на который обучающимся в КФУ будет поступать стипендия. Такой масштабный проект готов реализовать Газпромбанк. На встрече говорилось и о возможном строительстве научно-образовательного центра на территории Планетарии наподобие Сириус. Были намечены дальнейшие планы взаимодействия Казанского федерального университета и акционерного общества Газпромбанк. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз.